Ура, ура. Ну что ж, наконец то настал тот день, когда я смогу оформить свои карточки. У меня до этого был биндер, но он был небольшой, на три секции, и мне было не очень удобно его использовать, и я увидела, что есть листы, которые рассчитаны на 9 ячеек, и я подумала, что, о боже, это то, что мне нужно. И у меня была папочка... Я ждала просто пока мне придут эти листочки. И наконец-то, наконец-то, наконец-то я их забрала. И теперь можно приступить к оформлению моей коллекции. Я уже успела. Это была просто папочка, на самом деле на кольцах, но я уже пометила ее, чтобы все было сразу понятно. Ой, красота какая. Так собственно вот сами листы мне кажется что это очень удобно что можно сразу например на одной странице расположить сет карточек не знаю мне этот вариант понравился намного больше чем маленький биндер потому что ну я, очевидно, не буду никуда это таскать, поэтому для статичного нахождения дома это вообще отличный вариант. Так, громко шумят кольца. Давайте сейчас быстренько это все сделаем. Прекрасно, листочки я вставила. И есть у меня уже как бы оформленная страничка, скажем так, я решила на главную, ну, на открывающей страничке расположить вот эти карточки. Они неофициальные, но мне просто очень нравится этот фотосет, поэтому я решила, что это будет отличным вариантом для того, чтобы сделать это первой страничкой. Вот. Мне кажется, выглядит очень симпатично. А на обратной стороне здесь ä, тоже неофициальные карточки, но они подходят по тематике, потому что сегодня... Я буду раскладывать карточки именно из мувмонта. Вообще, изначально я не думала, что я буду их собирать. Но все произошло как-то само собой. Когда я купила альбом, мне попались вот эти три карты. И как-то закралась мысль о том, что... Ну, три из восьми есть. Наверное, мне нужна всякая. <с> Наверное, мне нужны все восемь карточек. Ну и как-то с того дня, в принципе, эта мысль закрепилась в моей голове и постепенно, постепенно все закончилось тем, что я таки собрала все карточки, <с> все восемь карточек. Но, но, я собирала их не из одного альбома, чтобы они были с сетом, потому что, не знаю, мне просто захотелось собрать карточки, которые мне просто понравились. Вот, поэтому они здесь из разных альбомов, то есть вот эти, которые мне попались, они были в оранжевой версии, а остальные карточки, они уже из разных версий, поэтому... Такой небольшой рандом, но мне просто сами карты нравятся, поэтому я думаю, что в этом нет ничего криминального, скажем так. Так. И можете задаться вопросом, что кажется. Кажется. Мы же все с вами знаем, что участников в группе 8, но карточек почему-то 7. Все не так просто не так просто помимо того что я решила собрать все карты участников я не смогла удержаться и решила что мне нужно собрать еще и вот такую коллекцию так что теперь мы будем заполнять вторую страничку. К сожалению, к сожалению, на данный момент из этих карт мне не хватает, получается, из обычных карт мне не хватает... Uh, сейчас посмотрим. Наоборот, есть карточки, у которых градиент и вот такие с надписью. И получается, что из синей версии у меня не хватает вот такой карты. Остальные же все есть. Ну и у синей оранжевой версии у меня нету лимитки. Но я не думаю, что я бы хотела их. Хотя, может быть, я подумаю над этим, потому что, возможно, раз уж мы собираем всю коллекцию, то надо ли собирать ее полностью, иначе какой то бессмысл. Так, еще одна. Нет, но ну выглядит, конечно, наоборот, очень круто, мне нравится. Красивенько. Вот, вот, какая лимитка у меня есть, это вот это. И это, наверное, вообще моя самая любимая карта, она мне очень нравится. Вот ее я очень хотела и очень искала, поэтому сейчас мы расположим вот здесь. Все на своих местах, кроме одной карточки. По какой-то причине я даже не могу на них наткнуться. Какие-то карты я покупала парно, допустим, то есть мне попадались посты, где продавали карты сразу несколько и Например, Юнхо и Сана я покупала одновременно. И какую-то из карт Йона тоже. По-моему, вот эту. Я покупала их все вместе. И по какой-то причине ни в одном, вообще нигде, я не могу найти именно эту карту. По-моему, нужно организовать выпуск программы «Жди меня». Если вдруг вы обладаете информацией о пропавшей карте, недостающей напишите мне куда угодно, ссылки на мои соцсети в описании, или если вдруг вы сами продаете карточку из синей версии альбома, вот такую, с уеном, то напишите мне, мы договоримся с вами. некоторое количество карточек которые а, тоже нужно сюда а, распределить а, оформить разложить но я думаю что для этого я сделаю еще одно видео потому что буквально на днях мне должен прийти альбом и уже когда я достану карточки из него то я думаю как раз а, Разложу их все здесь. Плюс есть еще и некоторое количество неофициальных карточек, которые, наверное, тоже было бы неплохо сюда вложить. Поэтому оставим это на вторую часть видео. А на этом пока все.